Всем привет! Меня зовут Николай, и сегодня я вам расскажу о профессиональных кофемолках нашего итальянского бренда Apache. Кофемолки Apache состоят из корпуса, слоем в него двигателем, и бункера для зерен. Корпус кофемолок изготавливается из высококачественного окрашенного металла, бункер из прочного пластика, а ножи из нержавеющей стали. В ассортименте Apache представлены три модели кофемолок для баров, и кафе это ICG1, ICG3, ICG4. Они предназначены для выгрузки готового кофе, брожок кофемашины и оснащены счетчиком порций. Также имеется специальная модель для магазинов ICG2. Она выгружает готовую порции кофе непосредственно в пакеты. Она оснащена держателем зажимом для пакетов. Помол осуществляется за счет вращения плоских ножей. В зависимости от модели диаметр ножей составляет 58 мм у ICG-1 и ICG-3, 65 мм у ICG-2 и 75 мм у ICG-4. Скорость вращения двигателя у всех моделей одинаковая и составляет 1400 оборотов в минуту. Благодаря большому диаметру ножей зерна перемалываются равномерно и быстро. Степень помола также регулируется. Рассмотрим особенности каждой модели. Кофемолка Apache ICG 1. Модель имеет компактные размеры, при этом мощность 250 Вт, напряжение 220 Вольт. Кофемолка ICG 1 оснащена емкостью для молотого кофе с дозатором и темпером. Дозатор по умолчанию отрегулирован на порцию около 7 грамм. Вес порции можно регулировать. Объем емкости для молотого кофе 200 грамм объем бункера для зерен 600 грамм. Кофемолка Apache ICG-2. Мощность составляет 340 Вт. Напряжение 220 Вт. объем бункера для зерен составляет 1400 грамм. Кофемолка Apache ICG-3. Мощность составляет 250 Вт. Напряжение 220 Вт. Модель оснащена кнопкой автоматического запуска помола при установке рожка. Кофемолка может работать в режиме непрерывной подачи. При этом нужное количество кофе можно смолоть без настройки времени простым нажатием кнопки запуска либо можно выбрать одну из трех программируемых порций функция ввода пароля предотвращает несанкционированный доступ к меню программирования со стороны персонала производительность модели ICG 3 2 грамма в секунду объем бункера для зерна 1 килограмм Кофемолка Apache ocg 4 Мощность составляет 340 Вт, напряжение 220 вольт. Модель оснащена такой же системой автоматического запуска помола, как и в модели OCG 3 Производительность кофемолки ocg 4 составляет 3 грамма в секунду. Объем бункера зерен 1400 грамм. Бункер и другие съемные элементы кофемолки можно мыть в воде со слабомоющим средством, Но в посудомоечной машине мыть не рекомендуется.